Привет, друзья! В эфире «Кулинарная пропаганда», а с вами я, Дмитрий Фреско. Если вы еще не забыли. Сегодня вместе с вами мы будем вспоминать детство. Все российские мамы и бабушки, а также некоторые папы и, страшно сказать, дедушки, уверены, что супы – очень полезная еда. И очень хотят накормить ими своих чад. Дети, как правило, с ними категорически не согласны. Например, я в детстве из трех наиболее частых в моем доме супов без внутреннего протеста ел только один. Ко второму был ну, более-менее равнодушен, а третьего готов был спрятаться на чердаке. Мои дети не исключение. Нужно очень постараться, чтобы убедить их похлебать супчику. Но есть один, простой и быстрый, который по-честному супом-то называть нельзя. Его не готовы есть, пока не пустеет кастрюля. То есть на обед, ужин и завтрак следующего дня, если повезет и еще что-то останется. Впрочем, что я за спиной сыновей прячусь? Я бы и сам его ел круглосуточно, если бы не такая конкуренция. А все из-за необычных клеток. Давайте я покажу, как его готовлю, и надеюсь, вам захочется его повторить. Сначала, как обычно, варю куриный бульон. Если я собираюсь варить этот суп, я не добавляю в бульон ни лук, ни морковь. Иногда кладу для аромата семена кориандра. На мой взгляд, он отлично подходит к курице. Не всем нравятся плавающие супер жесткие семена, поэтому можно поместить их в специальный холчовый мешочек, чтобы потом легко удалить. Но я ничего против не имею, поэтому просто разотру их в ступке помельче. С бульона по мере ее появления сразу снимаю пену. С этим делом хоть чуть-чуть задержишься, он помутнеет, станет некрасивым. Вот теперь можно и кориандр добавлять. С курицы я снял шкуру и отрезал кончики крыльев. Все равно эти бесполезные детали у курицы никто не ест. Нынешние коры варится быстро, поэтому самое время заняться тестом для клеток. В просторную миску вбиваю два яйца и добавляю кусок масла, размером примерно с яйцо. Добавляю немного соли, щепотку, может быть, чуть больше. И понемногу добавляю муку, начинаю размешивать. Точное количество муки тут не важно. Если положить муки побольше, то тесто будет более крутое. И клёцки тоже будут крутые, как паста. А если поменьше... И тесто будет как густая сметана ты клетки будут очень нежные и мягкие причем если муки будет совсем мало то они будут настолько нежные и мягкие что могут даже расползаться в бульоне если по ощущениям переложили муки и она перестала вмешиваться ничего страшного можно добавить пару ложек теплого молока а если молока выбухли много и тесто стало жидким смело добавляйте муку и так до тех пор пока либо мука либо молоко не кончится Клецкое тесто делается вполне себе на глазок и на зубок, как вам больше нравится, и нет необходимости стремиться к особой однородности. Ну вот, пока я тут болтал, тесто замесилось практически само. И в общем-то, уже можно добавлять в бульон. Так, посолю и попробую на соль. Да, Но мы кулинары. Не были бы кулинарами, если бы не думали, как еще можно улучшить и разнообразить вкус. Для улучшения разнообразия я потру чеснок на мелкой терке. Ну, еще его можно в ступке растереть. А для разнообразия и улучшения мелко-мелко проблю пучок зелени того же кориандра. а попросту кинзы. Добавлю все это богатство в тесто. Вот оно стало каким, веселым и красивым. Курица у меня уже доварилась. Сейчас достану ее, отделю мясо от костей. Ну и прикрою, чтобы не заветривалось. Осталось только отправить клетки в бульон. Чайную ложку слегка нагрею в слабокипящем бульоне и начинаю выкладывать. Зачерпываю, проводя ложкой по краю тарелки, Кусочек от половины до чайной ложки. Ну это зависит от того у кого какой рот. Они увеличатся раза три в бульоне. Так нужно вычерпать все тесто. Надо следить, чтобы в этот момент бульон кипел совсем слабо. Иначе кусочки теста будут отрываться, бульон станет мутный. Был когда-то в живом журнале кулинарное сообщество Китчинах. Очень живое, очень информативное. Сейчас оно осталось только в легендах и архивах. И я был его участником. Так вот. Суп с клетками я научился готовить еще мои мамули. Но вот эту вот хишку, добавку кинзы и чеснока, привнес кто-то из сообщников киченнаховцев. Выпускаю в кастрюлю последнюю клетку и возвращаю в кастрюлю все мясо. Есть группа людей, которые предвзято относятся к кинзе. Мол, она пахнет клопами или даже кошками. Мои дети к таким относятся. Только в силу небольшого своего опыта пока не рассказывают о кошках и клопах. Однако, кинза в свежем виде и кинза в готовом блюде все же отличаются. Попробуйте, дайте кинзе шанс, как в свое время дали оливкам. Не исключено, что когда-то они вам не понравились. И не исключено, что вы сейчас с удовольствием съедите штучку другую. Вот и все. Суп с клетками готов. Очень простой суп, но кинза и чеснок делают его аромат совершенно фантастическим. Пока дети в школе, надо хоть тарелочку успеть съесть, а то ведь придут, мне совсем ничего не достанется. Друзья мои, даже если вы абсолютно уверены, что ваш суп с клетками самый лучший на планете, попробуйте приготовить вот так. Я точно уверен, вам понравится. К тому же ароматизировать тесто различными добавками можно по своему вкусу. Вот и все на сегодня. Понравилось? Вы знаете, что надо делать. И не удивляйтесь, что у канала мало подписчиков. уже активнее делать репосты. Пусть настанет больше. Пишите под видео, что приготовить. Комментарии, собравшие наибольшее количество лайков, и блюдо, соответственно, попадет в съемочный план. Спасибо за компанию. До встречи.